Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев и сегодня у нас предстоит еще одна встреча с доктором Блокчейном. Мы проводим еще одну крипто-сделку, именно крипто-бронирование. Остальной платеж у нас пройдет через SWIFT. Но это про то, что я вам говорил в предыдущих выпусках, что нужно вам иметь денежки для быстрого бронирования. И лучше всего это делать через крипту, либо через NAL, либо через карту иностранного банка, если она у вас имеется. Знакомые подъездные пути, товарищи, мы подъезжаем к доктору блокчейну, сейчас нам отдадут кэш и мы поедем к застройщику его передадим. Ну и заодно там я расскажу вам, что за проект, как он выглядит, а потом мы с вами съездим снова в бизнес-бэй для того, чтобы показать, где он находится. Немножко такие как бы движения не очень понятные, но так будет правильнее и лучше, Ну потому что сделка первоочередняя, а информация уже потом. Подъезжаем к доктору блокчейну и совершаем сделочку. Здесь, знаешь, какой-то транспортный коллапс на въезд. Кто-то разворачивается прямо перед самым шлагбаумом. Что-то происходит. Вот дорогу переезжают. Но надеюсь, что мы сейчас с вами без проблем сюда заедем. Вроде бы. Вообще в Дубае как бы движение достаточно медленное, но иногда бывают моментики такие, вот типа таких. Вот что встал. Вот там тоже, чувак, подъехал с Лобауму и развернулся. Зачем? В итоге мы стоим на дороге теперь. А нам бибикают. Потому что чувак стоит. А что стоит, хотя перед ним машин нет, непонятно. Да. А может быть они разворачиваются, потому что парковка платная. Здесь с она стоит. Что происходит, вообще непонятно. Сейчас посмотрим. Может быть, и мы тоже разряемся. Не очень было понятно, почему Сейчас все это происходит, но видимо, там бесплатная какая-то парковка. А мы вот на платную почему-то едем. Но какой-то хаос на въезде определенно присутствовал. И здесь не очень удобный заезд. Вот если бы у нас был бы длинный эскалейд, то мы бы, наверное, не вписались. Потому что там даже уже бордюрчик немного раскрошенный. Но... Паркуемся и поднимаемся. Доктор Блокчейн нас ждет. Тот самый доктор Блокчейн, господа. Виды, конечно, у них потрясающие. Все, сейчас забираем деньги и мчим. С доктором Блокчейном мы разобрались. Двигаемся к застройщику. Ну, мы с вами приехали к застройщику и вот стою сейчас, смотрю на Сонату и думаю, что, наверное, нам нужна здесь корпоративная тачка, чтобы ребята, которые будут из Сочи приезжать, ну, вообще, менеджеры могли пользоваться, чтобы у них всегда здесь была машина. А, стоит она примерно 22 тысячи долларов, но я вчера смотрел, что, грубо говоря, порядка миллиона двести без всяких вот дополнительных налогов можно ее купить и оставить ее здесь. Ну, машина очень неплохая. А мы приехали вообще к застройщику, это была такая мысль. Пойдемте, покажу вам, где это все находится. Заходим внутрь, господа. Ну что, давайте я вам покажу, какой проект мы на сегодняшний день бронируем. Это Парагон находится он в Бизнес-бэе. Здесь нет какого-то глобального комьюнити, но вся инфраструктура, которая присуща Дубая, здесь будет. По сути, это отдельно стоящее здание, которое находится в Бизнес-бэе. В деловом квартале, как вы понимаете, бизнес-бухта, она не просто так называется. То есть финансовая активность и зимой, и летом она там. И там будет находиться вот это здание. И оно, кстати, очень интересно для инвестирования, потому что человек его именно так и покупает. Наверное, забегая вперед, скажу, что студии пока еще есть, но на момент выхода этого видео, наверное, они не останутся. И стоят они 850 тысяч дирхам. Это примерно... 12-300 в рублях на сегодняшний день. Но есть расстройки об этом позже. А, и также есть однушки. Начинаются не от миллиона дирхам. Это примерно 14,5 миллионов в рублях. И нужно внести всего 10%. Это первый взнос. Но вообще в бизнес-бэе вот квартира однушки начинается от 1,5 миллиона 600. Здесь как бы здание находится через канал. Но как бы миллион рублей для него это все равно низкая цена. Я думаю, что до миллиона 300, миллиона может быть там 350, это дойдет. Пример. Я так думаю. Могу ошибаться, но я так думаю. И здесь еще есть шоу-рум, который я вам хочу показать, что все это сдается, естественно, с отделкой. Вот, в принципе, формат студии. Здесь уже установлена кухня, варочная поверхность, духовка. Здесь у нас вот такой вот санузел. Сори за то, что камера мерцает. Я никак не могу попасть в герцовку, но показать вам это надо. Двуспальная кровать, диван, журнальный стол, телека не будет, тумба под телек, обеденный стол, два стула и вот такая еще гардеробная часть. Еще раз повторю, что на сегодняшний день нужно внести всего лишь 10% для того, чтобы купить это все в рассрочку. Рассрочки есть разные, есть как до окончания строительства, есть так и после. И если внести сразу 20%, то можно получить скидку 5% на общую стоимость. То есть, сэкономил, считай, заработал. Вот, господа, проект выглядит вот так. И предлагаю теперь с вами просто посмотреть, именно съездить на место, где он находится, и оттуда поговорить, как это все выглядит и что есть рядом. Здесь, я думаю, все понятно. Погнали. Стартуем в бизнес бы. Хотя мы с вами там уже были сегодня. Посмотрим, как это все выглядит. На улице тачка что-то прям сильно нагрелась, конечно. Но она прям на солнце здесь стоит. Но ничего, сейчас остается. К сожалению, здесь нет удобной парковки для того, чтобы выйти и посмотреть Да на самом деле, если мы выйдем и посмотрим, то ничего у нас не получится Я сейчас вам из машины покажу, где это все находится и насколько удобное место Вот здесь находится стройка Парагона И мы, по сути, в бизнес-бее Вот этот мост сверху нас ведет в даунтаун Через крик, через сам канал И вы сейчас просто увидите, насколько все близко Потому что Бурж-Халифа находится вот в той вот гуще домов ну и по сути, вот он весь бизнес бэй на ваших глазах Конечно, сейчас вот этот мост мешает нам это все посмотреть Но мы с вами сейчас все равно это все посмотрим Здесь, кстати, есть комфортные набережные вдоль самого канала, вдоль Крика И по ним можно прогуливаться как вечером, так и днем И вот, по сути, весь бизнес бей. Ну и там чуть дальше Даунтаун, ну, не знаю, Бушкалифа видно, нет ну вот вот, вот она. Шпиль торчит. Ну, короче. То есть место вот здесь. Как вы понимаете, оно еще будет развиваться, развиваться и развиваться. Но и вся деловая инфраструктура находится точно так же рядышком. А вот здесь вот находится пенисула. Ну прям вот ее строящаяся площадка. Вот здесь. Теперь вы понимаете, где находится парагон. И если интересен он вам с учетом тех расстрочек, которые они предоставляют то welcome вниз в описании к этому видео там вы найдете ссылки на нас звоните, пишите и мы вас посмотрим. Но на этом у нас видос сегодня не заканчивается, потому что мы еще сегодня планируем встретить закат на Крике еще раз посмотрим и я расскажу вам какое здание у нас есть в продаже целое здание с выходом к собственному пляжу но оно еще строится но я покажу вам как вообще выглядит концепция Крика, еще раз ее освежим и уже там более детально с вами поговорим про парагон вы запомнили, то, что это бизнес бей, да, деловая активность, бизнес-бухта, не просто так она называется Двигаем на Крик Хаба Вот с этой точки очень хорошо можно оценить вообще весь бизнес бей. По сути разделяет этот канал и парагон находится на той части канала ну, как бы, дороги все соединяют, никаких проблем нет. Пешком вы вряд ли здесь будете ходить, ну, потому что в Дубае мало кто ходит пешком, но прогулочные да. зоны есть. И, по сути, мы въезжаем в относительно, так скажем, уже даунтаун. То есть, вот эта дорога нас приведет через несколько поворотов к бурш Халиф. Ну, вот, в принципе, и она ее видит. Место интересное, место хорошее, и самое главное, что этот центр вся финансовая активность здесь. И так как нам нужно быть на Крике через час, то у нас есть буквально минут 20-30 свободного времени. И мы хотим вот с Олегом заехать в отель Яд, который проектировал бюро «Захи И он действительно крутой. Но вот я в каких-то прошлых видео его показывал, там вот с этой вот футуристичной дырочкой внутри. А, очень интересно, как это выглядит в холле. И он находится здесь прямо рядышком. Так что мы его сейчас с вами заценим. Вот он, прямо по курсу. Согласитесь, очень футуристичная вот эта история внутри. А, по сути, просто обычная коробка с отверстием посредине. И все. То есть, если бы не было вот этого отверстия, то здание было бы крайне унылое. Но выглядит оно уже оно... не просто отверстие, оно уже растекается, еще там же везде неровное. Этого отверстия мужик. Может такое вот. И там не такое же отверстие с той стороны. А можешь вот ты, как человек а эстет... Давай объедем. Да, объедем. Мы обойдем даже его. Скажи, как человек эстет, чем известна Заха Хадид? Она первая женщина, получившая прицепскую премию. Как в... архитектор. В архитектуре, да. Иранского, иранского происхождения умерла уже. Вот, и у нее все здания отличаются футуристичностью, то есть оно... вот мы сейчас зайдем внутрь, я видел фотографии, я почему своими глазами хочу посмотреть, потому что никакие фотографии, никакое видео, никогда не сравнится в живую, в живую, в живую со... Видишь, да, со взглядом. Вот, и она ну, считается, что намного лета переделала свое время. Как эфир сейчас, правильно? Как эфир, да, в какой-то степени. То есть это все будет актуальным, оставаться очень-очень-очень долго. Согласен. Ну как, по сути, и Бурж Халифа тоже будет актуальным, создаваться очень долго. Ну, скорее. Ну, Бурж Халифа это как символ самое, самое высокое. То есть, э, как таковой, Бурж Халифа, ну, не имеет, как такой, прям архитектурной ценности вверху. То есть, э, ну, для меня лично. Потому что, ну, условно это игла и игла. Вот. Э, Здесь уже. Ну, за... Короче, загуглите. Кто такое Заха ходил посмотрите, посмотрите, что она делала в Нью-Йорке очень прикольный проект. Мы там фоткались, что на фоне был. него. Там жилой, до одному, здесь отельчик. Ну, в общем, сейчас разумся. Не знаю, дадут ли нам поснимать внутри, потому что они как-то очень ревностно относятся к своим ресепшенам и съемкам внутри. Там на телефон еще... возможно. На телефон, да. Ну, короче, сейчас посмотрим, как получится. Ну, с обратной стороны, он выглядит вот так. Камера, конечно, поздно включилась. Мы ищем здесь парковку И это оказывается немножко сложно найти Но сейчас найдем Поставили этажку немножко Ну, не на парковку нормально Но, по крайней мере, прямо около входа Сейчас посмотрим, как это выглядит У нас даже отобрали ключи от машины Потому что здесь нельзя парковаться 75 дирхам стоит парковка на весь день И мы сказали, мы только на 5 минут Но они сказали, ключи давай тогда И тогда все будет окей Но холлы выглядят вот так Очень футуристично, очень прикольно и очень Кстати, интересно. На ютубе есть обзор номера, посмотрите, очень прикольно тоже. Блин, слушай, ну здесь прям красотища. И все внутри. Очень вот красиво. Вот, вот. В общем, нас оттуда прогнали. Во-первых, потому что мы без маски, а во-вторых, что они не очень радужно относятся к тому, когда их снимают на камеру и на все остальное. И сейчас у нас с вами будет челлендж. Так как в Дубае очень такие серьезные развязки, и их очень много, то есть интерес попробовать доехать до Крика без навигатора. Вот прямо отсюда, с бизнес-бэя, доехать до нового строящегося района Крик-Харбор без навигатора. Интересно, получится или нет, но у нас есть запас по времени. Надеюсь, все получится. Но, возможно, мы вообще с вами уедем куда-нибудь в Абу-Даби. Вместо Крик-Харбора. Причем я поехал путем, не которым знаю, которым догадываюсь То есть мы сейчас должны обогнуть Бизнес бей выехать на магистраль И проехать на Крик Возможно для вас, если вы давно уже В Дубае, вам будет казаться, что типа Да, чувак, что сложного, но когда ты первый раз Сюда приезжаете, вспомните просто свое Ощущение как вам эти развязки? Я думаю, что вы и сейчас-то не туда уезжаете порой. И вот сейчас мы вот реально без навигатора пытаемся доехать до Крика из бизнес-бэя по дороге, по которой никогда еще я не ездил. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, мы даже сразу приедем. Не прошло и минуты, и мы уехали не туда. То есть нам, по сути, надо на совсем другую часть ехать, в обратную. А мы выезжаем на магистраль. И сейчас будем стелить, значит, прямо Но, ну, возможно, получится еще где-то там что-то свернуть И как-то поехать Вот Но, возможно, мы не включаем навигатор пока еще сразу. Ситуация ухудшается И мы выехали на шоссе Которое едет в другую сторону от Крика Вообще в другую И нам, по сути, нужно сейчас попасть вот на ту сторону Где-то нужно найти точку разворота Ну, через какой-то район, соответственно Да, вот, экзит 300 метров Попробуем. Не факт, что получится. ице подсказала мне, что нужно свернуть в райончик, проехать пару кварталов, выехать снова на ту дорогу, где мы свернули не туда, и поехать в другую сторону. Недостаточно мы проехали одного квартала. Нам, по сути, нужно сейчас вот на этот подъем как-то подняться, а мы сделали кружок через квартал. Олег просто сказал, что нужно, наверное, все-таки здесь свернуть. Значит, мы сейчас едем на еще один круг по кварталу, Даем, значит, дальше туда от этой магистрали И выезжаем уже на нужную нам часть Но там, кстати, тоже квест будет еще тот Потому что, вот видите, дальше, когда мы проезжаем мост Куча развилок Можно тоже уехать не туда Но интересно вообще, прям очень сильно Ладно, снова на эксит Вот на эту часть Заезжаем снова в район И смотрим, что получится В прошлый раз мы поворачивали направо Вот на этом перекрестке Сейчас мы планируем взять дальше На следующем и тогда мы точно попадем, на... хотя на самом деле лучше взять через один, потому что там есть, э, типа, дублера. То есть мы можем выехать на него и опять не попасть. Лучше подальше, короче, здесь проехать. Ну, короче, движение в Дубае без навигатора, оно интересное, если только ты никуда не торопишься. А так это, конечно, тот еще челлендж. Выезжаем на нужное место. По крайней мере, мы здесь точно разворачивались. Сейчас мы поворачиваем направо и пытаемся взять тот же самый съезд, только левее. Так, аккуратненько. Ой, какая машина хорошая с номерами 19. У них, кстати, чем меньше цифр в номере, тем дороже сам номер. Так, ладно, едем туда. Если сейчас куда-то не туда попадут, то сообщу вам об этом. Здесь, значит, у нас в Дейру направо и налево еще есть дорога. Но это далеко не самая главная развязка. Нам, короче, нужно сейчас с вами выехать на магистраль снизу. Эль Майдан, Ну, короче, давай попробуем. Мы ездили уже. Нет, не ездили. Ездили сюда. Это экзит, макс. Все правильно, экзит. О. Так ты прав, получается, был, что ли? В общем, что у нас крик крик вон там находится. Крик находится вон там, хотя бы в том направлении. Да, но ну все, хорошо. все, мы сейчас выезжаем на магистраль и едем нормально наверх. Да, все, точно выезжаем, блин. как все. Это там по пойдет? говорят шалла? Типа. А, а, а, а, Анш. Блин, как, а, Ну типа ахшала что-то. Ну. Как Слава говорится. богу. Да. Нас Ладно. бог приедем. Все, едем теперь прямо Посмотрим, как это выйдет дальше у нас Значит, у нас тоже есть развязка Но мы вроде бы и двигаемся прямо И есть развязка, которая водит нас Правее и левее Уэст Financial Центр божечки мои Ну, поехали Не, вот сюда поехали Но не туда, мне кажется Все правильно, Олег Блин, тут еще одна развязка Смотри можно еще куда-то направо уехать. То есть, если мы бы сейчас с тобой стартанули направо, вот туда, то мы поехали на мост. А мы выбрали а, правильно. С... Собха-Хартланд. Это да. Сопха харланд это туда. Вот а, он, в принципе, райончик. Крик, вон, крик да? вон слева, да. Вон он там торчит. Сюда, туда, туда, сюда, бах, и джекпот сорвал. Да. Вот так мы и едем сейчас по навигатору. Вообще райончик, конечно, Шоба-Хартланд. Вот этот вот. Очень прикольный, потому что он находится прямо напротив вот бизнес-бая и даунтауна. Крик находится вон там. И он тоже интересен тем, что там создадут новый финансовый центр. То есть, вообще, в Дубае будет два центра, где Бурж Халифа и где будет Крик Харбор. А, тогда поставят самый большой монумент в мире. Башню Крик Тауэр Ее еще пока не начали строить Но площадка под нее готова Но район будет прям очень крутой И в него есть смысл инвестировать Потому что по факту это будет еще один даунтаун Такая история И он зеленее, круче, лучше, чем даунтаун Который есть сейчас Но как вы знаете, любой застройщик Каждый свой следующий проект делает лучше, чем предыдущий Здесь это не исключение Момент истины Крик Харбор, 500 метров, прямо Он находится слева я точно помню, что здесь заезд через эстакаду. А, ну вот, в принципе, указатель есть. Пока по нему двигаемся. А, ну здесь, в принципе, все понятно. Здесь есть указатель. Дубай, Крик, Харбор. Эксит. Сюда. Ну, тут по эстакаде и дальше уже прямо по аллее и мы туда сейчас с вами доберемся. Но челлендж, конечно, через четыре поворота не туда, я считаю, пройден на успешно. Ну, не на отлично, но на 4 с минусом. Но 4 поворота было не туда. И минус я чуть не затроил, когда Олег меня поправил. Вот 4 с минусом я считаю, заработал ну, за да, первое пояснение. Вот теперь я точно помню, как доехать до крика. Так что, господа, если вы вдруг будете в Дубае в тот же самый момент, когда здесь буду и я, и вы там с нашими менеджерами захотите посмотреть Крик, то я вас даже сам сюда отвезу. Вот он. Сейчас мы вам расскажем, какие здесь у нас есть предложения интересные, в чем их интерес и сколько они стоят. И, Конечно, шоурум посмотрим и проводим с вами закат на Крике. Это, кстати, Олега мечта. Ну, он уже, в принципе, ее выполнил как бы разок, но еще раз хочет. На Крике действительно можно провожать Отличные закаты, потому что солнце Заходит прямо над даунтауном Над Бурш-Халифа халифой над всем И у них здесь очень крутая набережная прям райончик такой, очень крутой для жизни Я первый раз, когда приехал Думал, блин, что-то какая-то хрень Как-то далеко Второй раз приехал, хм, прикольно Третий раз приехал и понимаю, что вон он, даунтаун Все равно в Дубае пешком ты как бы передвигаться не будешь Только на тачке У тебя тихий район, спокойный С улучшенной уже инфраструктурой С большой водой, именно с каналом С яхтенной мариной совсем И даунтаун вон там Плюс у тебя еще и здесь будет деловая активность С точки зрения инвестирования в длинную Объект очень крутой но здесь как бы не на год надо вкладываться. На ну, 3, 4, 5. Вот как-то так. И это интересно. И можно в аренду купить. Плюс здесь будут лагуны. Ну вот мы в принципе вам сейчас покажем дом uh, собственном пляже. Во! Таких проектов уже, кстати, нет. Так, сейчас вы увидите, что кто-то себе сделал очень качественный и очень ценный подарок. Это Ford Mustang GT500. Я даже не знаю, сколько он может на сегодняшний день стоить, но это очень редкая и очень интересная тачка. Вообще, даже для передачи детям ее потом по наследству. Ну, а мы приехали с вами в Сейвас и Мара. В принципе, нам здесь особо делать нечего, но, по крайней мере, на макеты посмотрим. Покажу вам, где сам дом. Ну и вообще в Дубае на каждом шагу спорткары Вот Феррари стоит, причем там, по-моему, русский чувак на ней ездит А вообще, вот мне, честно сказать, Феррари для Дубая особо непонятно То есть да, как бы тачка спортивная, мощная, внимание привлекает Но как бы кайфа на ней ездить здесь нет никакого, на мой взгляд Я бы, честно, рассматривал бы либо Роллс-Ройс, либо Бентли К роллс у меня особая душа лежит Вот, пишите свое мнение, что думаете про Феррари? И если вы были в Дубае, то понимаете ли вы, зачем она здесь вообще нужна? Вот, в комментарии, пожалуйста. Вообще хочу отметить, офисы продаж в Дубае от застройщика, они прям потрясающие. Во-первых, здесь вам и кофеек с печеньками предложат, и посидеть вместе, поработать, встреч там провести, и макетом насладиться. Потому что он здесь прям громадный. Есть укрупненный и есть большой. Вот так вот будет выглядеть крик, а вот это будет самый большой монумент. Сейчас я вам расскажу, что у нас здесь продается, а потом сходим в шоу-роу. Готов. Уже. Давайте я вам расскажу основную концепцию самого Крик Харбора. Здесь планируется совместить Даунтаун Дубая и Дубай Марину. Вот это большая вода, которая соединяет вот этот район с Персидским заливом. То есть здесь вы имеете яхтенные марины, можете запарковать здесь свою яхту и поплыть куда угодно. Плюс здесь еще и будет сам Даунтаун с деловой активностью. И это на самом деле очень крутое решение. Потому что Дубай-Марина на сегодняшний день это вообще другой район, но он очень приятный. И даунтаун это другой район и очень приятный. А здесь это все совмещается в едином целом. И здесь, кстати, в отличие от даунтауна и Дубай-Марины, есть обилие зелени. Но ну, мы когда проезжали, я думаю, вы видели, что ее здесь прям много. Район сам по себе раза в два, может быть даже и в три больше, чем даунтаун. Мы с вами еще чуть позже подойдем, я покажу вам сам макет. И здесь прям делают большой-большой-большой район. С метро. Самый большой мол в мире будет здесь находиться. Самый большой монумент. Он будет, кстати, больше, чем Бурж-Халифа. Вот этот вот. Но это будет не жилое здание, это будет просто монумент. Ну, такой символ, так скажем. Здесь будут школы, садики. Про метро я уже сказал. И самый большой мол. Вот здесь он находится. То есть на сегодняшний день самый большой мол это Дубай мол. Здесь будет еще больше. Здесь у нас есть предложение, которого, в принципе, нет от застройщика. И оно еще и дешевле, и с очень крутыми условиями оплаты. Потому что есть рассрочки. И рассрочки еще и после ввода в эксплуатацию. Вот эта, кстати, часть. Здесь находится розовая фламинго. Она входит в ЮНЕСКО. Ее никогда не застроят. Ну, и как в Дубае, вы понимаете, если никогда, значит никогда. Если сказали, сделают, то, ну, по крайней мере, ЕМАР, то сделает. И смотрите, что я вам хочу рассказать. У нас предложение. Целый дом. Находится он в вот той вот малоэтажной части И этим он и интересен Плюс у него же еще и будет Свой выход к песчаным пляжам Который будет располагаться вдоль канала Обратите внимание, вообще в принципе Здесь одни высотки, высотки, высотки Там тоже высотки, а там низкоэтажный кластер Вот там у нас находится здание Целое здание, которое можно купить И это его укрупненный момент Именно этого кластера В принципе давайте обойдем, я вам покажу Обратите внимание, насколько да, сколько зелени в принципе, вся вот эта инфраструктура, которая присуща Дубаю, именно их строительству. Внутри дома бассейны, есть тренажерные залы, парковки. И с этой стороны у нас будет располагаться вот этот дом, который на сегодняшний день продается. Весь дом можно купить, если вдруг хотите. Но можно купить его, естественно, и по отдельности. По цене чуть позже сначала про концепцию. Вот они, песчаные пляжи. И, в принципе, их нельзя назвать прям пляжами, которые... Может, океанский или какие-то. По сути, это бассейн с песчаным пляжем. А это канал. В нем морская вода, а здесь будет опресняться и будет пресная вода. Ну, как вы понимаете, опять же, если ЕМар говорит, они делают. И к этим пляжам будет доступ только у вот этого кластера и у этого кластера. Но у этого кластера есть свои пляжи. Это вообще отель. Также у них здесь большая вот такая набережная, которая на сегодняшний день укрепляется. Вода здесь еще не запущена. Здесь вот идет один мост такой вот сюда. С другой стороны туда. И здесь, по сути, пока еще просто ну, там просто вырыто это все. Но в дальнейшем будет здесь целый канал. И теперь давайте поговорим о ценах. Однушки начинается от 1 600 000 дирхам. Я не буду вам сейчас это переводить в рубли, потому что вы сами это все пересчитаете на день просмотра этого видео. Двушки начинается от 200 000. Трешки начинаются от 3700. И это, кстати, большая трешка с большой террасой. Если говорить о застройщике, антнушек, в принципе, не осталось. И вчера был старт. Однушки продавали по миллион триста, и их все разобрали, и однушки находятся где-то там на периферии. То есть здание было там на периферии, никаких выходов к воде, никаких видов на воду, ничего такого нет. Здесь, кстати, все квартиры видовые, они все смотрят на воду вот сюда, то есть все очень приятно. Если говорить про двушки, то здесь дешевле, потому что в старте вчерашнем двушка была 2.300, здесь у нас 2.100 предложений трешки 3 700 но она просто большая у застройщика 3200 начинается но там естественно нет никаких видов выходов к песчаной вот такому вот пляжу, ничего такого. И самое главное, что у застройщика нет таких расстрочек. Они просто именно на это здание инвестору согласовали расстрочку, большую, длинную. Само здание сдается в двадцать пятом году, а расстрочка будет платиться до 27 года. Вот, в принципе, можете прикинуть, насколько это выгодно. И сделку, кстати, можно совершить в России. Не обязательно сюда прилетать, заморачиваться там, с переводами, еще с чем-то. То есть все это можно организовать внутри страны без всяких вот этих долларовых переводов. И для этого нужно внести 30 процентов всего 30 процентов носите сейчас и получаете рассрочку до 27 года но ну получается пять лет и получаете в принципе предложение формирование вид на воду песчаный пляж низкоэтажное строительство в отличие от всего района комфортно зеленое и такое он прям ну типа клубный кластер и для сравнения давайте просто вам покажу как выглядит макет самого даунтауна он находится вот здесь а вы его представите насколько Крик больше. Вот Даунтаун, ну, конечно, здесь в таком уменьшенном состоянии. Вот он, Дубай Мо, вот Бурж Халифа. И теперь пойдемте снова на Крик. Я думаю, что вы поймете, что здесь действительно интересная история с точки зрения вложения. Даже интересно сейчас вот эти вот квартиры купить, тем более рассрочки, бесплатные по факту деньги. Вы пользуетесь большим кредитным плечом, Плачете 30% вы можете потом через год ее еще раз перепродать, когда уже кластер будет там более готов, когда может быть вот эта инфраструктура будет более готова. Возможно, вы оставите это все для сдачи, потому что деловая активность никуда не денется, это все будет пользоваться спросом. Вот размер. Как вам? И есть вода и огромное количество зелени. Я думаю, что мы когда подъезжали сюда, вы видели, сколько здесь зелени. Вот, про макет рассказал, про концепцию рассказал. Пойдемте теперь посмотрим это все вживую, как это выглядит отделка, какие виды открываются. И потом мы с вами встретим закат здесь на Крике. Он, в принципе, сам по себе канал. Он очень большой. Вы сейчас все увидите. Про что я вам говорил? Что здесь действительно большое количество зелени. Конечно, это не Алтай. И это не Байкал. Это Дубай, где вообще, в принципе, пустыня. Но если вы зайдете в даунтаун, вот столько зелени, вы там не увидите А здесь как бы деревья, они еще маленькие Они вырастут И будут красивые, хорошие аллеи Но они в принципе и сейчас -то уже тоже есть Идем смотреть шоурум наверх Общие холлы Выглядят вот так, вы заходите Здесь места, ну где вы можете подождать соседей Приятный консьерж И поехали наверх Места общего пользования Выглядят вот так, у ребят здесь прям Очень такой увесистый бассейн он сильно длиннее, чем у нас в отеле, и в нем прям можно тренироваться. Больше здесь показывать нечего, пойдемте смотреть на закат. Вода находится в той стороне, я сейчас вам покажу апартаменты на ту сторону. Но мы с вами говорили на проекте именно про вот эти вот низкоэтажные дома. Просто оцените, насколько они выбиваются из общей массы именно своей клубностью. Маленькие, аккуратные, а там дальше на периферии за ними будет большой вот этот монумент. Будет ну, весь, по сути, район Крик-Харбор. И обратите внимание, какого размера тут бассейны. И вот здесь вот как раз-таки и будет проходить канал. Вот тут. То есть у этих маленьких клубничков будет собственный пляж. Тут, в принципе, уже видно, как бассейны заливают. Там будет песочек, вода. Ну, короче, приятная атмосфера, прям очень крутая. Пока как бы выглядит так, но просто, исходя из макета, представьте, насколько это будет круто. Чувак залип, смотрите как. Слушайте, но ну русскому человеку так хорошо жить нельзя это шоу-рум и это трехкомнатная квартира потому что однушки в принципе здесь распроданы и шоу-румы остались вот только трешки и то он один просто посмотрите какой вид отсюда открывается отсюда не откроем отсюда видно всю концепцию самого района оцените вообще насколько большой сам по себе канал с этой стороны и посмотрите насколько он большой вот с этой стороны то есть, вид на воду, он, ну, всегда потрясающий. И здесь я просто хочу показать вам, как будет выглядеть квартира, если вы ее купите. Вообще, вот трешки, вот такие, начинаются в самом Крик Харборе от 3 200. На сегодняшний день в рублях это порядка 47 миллионов. Те трешки, про которые я говорил вам, во-первых, они будут иметь собственный выход к воде, они будут в низкоэтажном здании, будет стоить 3 700, это примерно 52 миллиона рублей с рассрочкой до 2027 года. Ну давайте просто пробежимся, что вообще вам здесь предлагают, как это все выглядит. То есть вот такого размера кухня, я даже не знаю, зачем такого размера плита, наверное, вот на этой части нужно готовить плов. Посудомойка, огромнейший холодильник, он очень широкий. Санузел вот здесь есть, просто такой для гостиной. И это трехкомнатная квартира, как я уже сказал. С правой стороны у нас есть место для прислуги, но его можно переоборудовать в кабинет. Оно также собственным санузлом. Далее у нас с левой стороны комнатка. Вот такая спальня. И здесь есть косяк, что ты не откроешь шкафчик. Но вообще здесь двуспальная кровать, по сути, должна быть. Это так придираюсь. Санузел, по сути, на две вот эти вот комнаты. Раз, два. Это, сказать, зеркальная спальня. А тут, интересно, откроется? Нет. Но тоже не до конца. Вот И пойдемте с вами в основную родительскую Она с выходом на балкон И на балкон здесь мы с вами выйдем Но для начала родительская спальня Большая вот такая зона гардеробной Вот такой санузел с ванной Ванна нормальная Можно мне прям полежать И есть выход на Собственный балкон, террасу Именно из родительской спальни Вид на воду Вот как бы весь основной кайф Крик Харбора по ценам я вам уже говорил, однушки начинаются миллион шестьсот, двушки два сто, трешки три семьсот. В низкоэтажных зданиях, с бассейнами, совсем всем собственным выходом на песчаный пляж. Это отдельная часть от бассейна, чтобы вы знали. И рассрочка до 27 -го года. И при этом вот как бы весь центр города. Вон там вот Буш халифа она правда за этим зданием. Вот адрес, например, стоит. Это пятизвездочный отель от Ямара. Это вида, это тоже от Ямара на четырехзвездочный а есть ров, но его здесь нет. Это трехзвездочный, также от Гемара. Но, блин, посмотрите просто, насколько здесь все по-человечески. Никаких излишек. Все как бы так в нейтральных тонах. Натуральные материалы. Выглядит все прям замечательно. А самое главное, что вид на большую воду. И вот тот самый дом, про который я говорил, он тоже с видом на большую воду. Также хочу сказать, что ребята не особо заморачиваются с местами отделкой общего пользования. Все просто ну, скромненько, без всяких излишеств. Одинаковые двери, 6 лифтов. Вот такой коридор. Видеонаблюдение обязательно. Олег, ты же у нас жесткий урбанист. Да, перестань. Кайфовый, да, получается райончик, считай? Ну, Низкоэтажные да. здания будут, высокоэтажные. И вот такие. Ну, да, и да, еще да. и вода вокруг, и зелень, и инфраструктура, и парки, и скверы, да. и скейт-парки, скорее всего, тоже. И яхтенная марина, и еще и деловая активность. Живи, не хочу. Но русскому человеку так хорошо жить нельзя. В мире, возможно. Ну, ну, как возможно. В ну, будет момент видели, мы, кстати, поднимались. С на последний этаж, и там уже она все такое. Ладно, нам на закат вот туда мы все никак дойти не можем. Ну и так, для понимания, как выглядят спортивные залы. То есть все необходимое есть, больше ничего и не нужно. Опа! Это что у нас тут зожник какой-то нарисовался? Ты посмотри-ка, на закат мы немножечко опоздали господа но тем не менее последствия заката мы все равно видим и вот смотрите как они здесь прикольно сделали такая есть зона где вы можете просто сесть и посмотреть на закат на Буш-Халифу, вообще в принципе на всю вот эту историю мы сейчас еще пройдемся вот так вот немножко по набережной взяли мы немножко с собой мороженок где-нибудь присядем и прям кайфанем но закат очень крутой ну вот просто представьте как здесь будет приятно прогуливаться вечером когда вся инфраструктура уже будет готова. Она как бы сейчас-то уже практически готова, но есть еще места, которые строятся. И вид открывается прям очень крутой. На бурш халифу я вам сейчас ставлю сюда фотку, как реально человеческий глаз это все видит. А вы уже прикиньте, потому что камера, конечно, сильно сужает все масштабы. Эти штуки сделаны специально для Ты вот сюда встаешь или садишься, тебя это подсвечивает, и позади тебя даунтаун. В общем, денек подходит к концу, и он действительно был большой и интересный. И мы с вами совершили сделку, посмотрели крик и встретили закат с видом на Бурж-Халифову и на все. Здесь действительно будет очень круто прогуливаться вечерами. Когда это все, естественно, будет достроено Когда здесь будет толпа людей Заработают там ресторанчики именно вся инфраструктура, которая здесь подразумевается В общем, если вам интересно Дубай Или какие-то конкретные предложения Которые были озвучены в этом видео То ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео Звоните, пишите И наш специалист выйдет с вами на видеосвязь На прямую телефонную связь Встретит вас в аэропорту, если вы собираетесь прилететь В общем, любой контакт, который вы хотите Будет осуществлен Ссылки внизу К вам хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.